Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Здравствуйте! Что скажете, господин? Каждая из этих собак прошла тщательную военную подготовку. Смотри, какие умные и милые песики. Аня. А, <свы> этот взгляд! Похоже, они ей не нравятся! А поменьше и посимпатичнее у вас нет никого, что ли? Поступил новый приказ? Простите, у меня что-то живот разболелся. Вы идите пока сами к центру животных у метро. А я поищу туалет. Что, тебе стало плохо? Мы можем тебе подождать. Папа, как это, балдеть, как долго. Так что лучше его не ждать. А, а вот оно как. Ну, хорошо. Следите за языком, юная леди. Ценю ее поддержку. Но как же стыдно. А -а -а, это Макса просто пелесть! Малапки такие коротенькие. ножки бывают милыми. А я миленькая. Бив! Бив! Ты на кого тут рычишь, дворняга? Ща я тебя заткну. Чего? Исчезла. В этом центре ее нет. Может быть, я целиком проглотила собака? Еще и Лоида с нами как назло нет. А что же делать? Что же мне делать? Пожалуйста, скорее возвращайся из туалета! Лоид! Ничего личного, Милюзга!